И сегодня день символичной независимости Соединенных Штатов Афганилицы. Наш EDC-завтрак из таких традиционных завтраков. EDC-завтрак на фоне природы. 4 июля классический донат с чем я вас всех поздравляю кофеек мне не знаю сколько это будет по калориям но сегодня праздник и можно себе позволить всех кто празднует отмечает кто уважает данную страну поздравляю с Днем Независимости и желаю побольше независимости. Пончики, конечно, вещи. Завтрак в стиле камера Симпсона. весь мусор мы заберем с собой, ну и соответственно очень сытный, хороший завтрак, хороший праздник и хотелось бы ровно через ход отметить его американским хот-догом. Так что, как-то так. Всем, кто сегодня празднует, отмечает, либо просто уважает этих ребят, лайк, подписка с вас, ну и, соответственно, в комментах подпишитесь, как вы провели сегодняшний день, сегодняшний праздник. Всем пока!